Приветствую вас друзья на канале IndexRate. анализ рынка на сегодня 7 июня 2022 года Сегодня мы с вами посмотрим на биткоин, а также на некоторые альткоины по списку моего watch Zcash, BNB и Tron Поэтому если вы не подписаны на данный канал, то обязательно подпишитесь, поставьте лайки, оставьте комментарии, нажимайте на колокольчик А также подпишитесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии Ну а мы с вами давайте начнем Индикатор страха и жадности показывает нам отметочку 15. Мы по-прежнему в зоне экстремального страха. Тепловая карта криптовалют находится в красной зоне. Есть некоторая незначительная разнонаправленность по отдельным альтам. И в основном это стейблкоины. Обратите внимание на индикаторы главной криптовалюты. Они пишут нам активную зону продаж. Ну и также хотел обратить внимание, что сегодня у нас началась публикация информации из отчета Note 20. Третий отчет 2022 года. И если вкратце сказать о том, что этот отчет нам говорит, вся остальная информация будет опубликована до конца недели, то в целом речь идет о том, что если мы обратим внимание на множитель Майера, то цена реализации рынок в настоящее время опустился до уровней, которые наблюдались менее чем в 15% случаев случаях торговых дней с биткоином. Также нереализованные убытки сети колеблются в такой сумеречной зоне, можно так сказать, медвежьих рынков в последней стадии, и цены находятся на нижней границе цикла 2021-2022 года. Обратите внимание, мы сейчас находимся здесь, на, по этому индикатору, и вот мы находились здесь же, ниже вот этих значений 2022 и ниже вот этих значений 2021 -го года, а в целом находимся на значениях 2017 вот -го года перед капитуляцией. Также у нас здесь отметка находится и на начало 2020 года. Был небольшой рост, потом капитуляция. Ну и сейчас мы в этих же значениях. Поэтому речь идет о том, что находясь по этому индикатору в зоне страха, то мы все еще должны по логике того, что происходит в OneChain показателях все-таки сделать некую капитуляцию, после чего отскочить. Если мы посмотрим на главную криптовалюту и также на множитель Майера, о котором идет речь, то обратите внимание на этот индикатор. Сейчас он нам в определенный момент показывал зеленый засвет где-то примерно в мае месяце. Это означало, что мы уже находимся в глобальной перепроданности. Этот индикатор показывает нам сейчас отметки уровней э, достаточно серьезных для того, чтобы считать, что мы находимся на поздней стадии медвежьего рынка. То есть, это диапазон где-то от 0,60 до 0,80. Но, естественно, когда цикл находится в перегретости, это э, значение уходит примерно в район 2 да, где-то в район двойки, даже ближе к тройке. И сейчас мы находимся по этому индикатору, а это достаточно точный индикатор рассчитывается в основном в отношении биткоина, то мы находимся в хорошей зоне для консолидации, для покупок. Обратите внимание, когда мы уходили в зеленый засвет в периоде 19-х годов, то это был такой цикл аккумуляции после чего мы ушли в рост но здесь происходит то же самое также очень много сегодня аналитиков говорили о том что это даже не сегодня это вчера наверное, началось о том что мы закрыли последнюю свечу на недельном таймфрейме это речь идет о классических японских свечах в зеленом цвете первый раз за 9 недель то есть вот 9 свечей и первая была зеленая но вопрос во первых в том насколько это позитивно может выглядеть если вы обратите внимание на эту свечу это огромный длинный фитиль с сверху, который, скорее всего, давление со стороны медведей продолжится, потому что мы не смогли вырваться через, вот, например, пунктирную паутины на отметке 32,5. Произошло серьезное давление со стороны продавцов, и мы опустились вниз. Поэтому эта зеленая свеча нам не говорит о том, что мы сейчас сразу полетим в космос. Она как раз таки сигнализирует о том, что давление продолжается. Более того, также аналитики Glassnode говорили о том, что сейчас у горняков достаточно серьезный и большой стресс. Причем речь идет о признаках сокращения баланса майнеров, так как майнинг... Монет стал дороже, в то время как вознаграждение, выраженное в долларах США, продолжает снижаться, и это может предвещать потенциальный цикл капитуляции майнеров. Во-первых, во-вторых, майнеры сейчас в том числе и выступали продавцами, потому что, по мнению аналитиков, пришли на рынок достаточно многие, много игроков в эту сферу, и это повлияло на необходимость их окупать достаточно дорогостоящее оборудование которое они вкладывали. Соответственно, сейчас это как раз-таки повлекло последние тенденции, связанные с продажами. Плюс также продажи связанные с LUNA Foundation и соответственно все это вместе толкает рынок вниз и страх по-прежнему находится в экстремальной зоне, достаточно серьезной. Конечно, покупать страх всегда нужно, то есть по психологии рынка нужно покупать страх, продавать жадность, но это не означает, что сейчас мы находимся в самой последней стадии страха. Ну и давайте посмотрим сейчас на другие свечные индикаторы, которые нам показывают совсем другую картину. Посмотрите на индикаторе рынка, который очень хорошо обычно показывает тенденцию, да, мы явно в нисходящей медвежьей тенденции и сейчас только-только начинаем загибаться. То есть на недельном индикаторе мы действительно ослабеваем. Давайте посмотрим индикатор за месяц. Индикатор за месяц говорит нам о том, что мы по-прежнему находимся в медвежьем цикле, и цикл не завершен. И если мы на... здесь сменим этот индикатор на японские свечи, то ничего, собственно говоря, не меняется. И также свечки Хайконеши будут нам показывать вторую свечу, по-прежнему предвещая о том, что месячный Цикл нисходящий не завершён, волна моментума только начинает отрисовываться. Меня больше пугает другая ситуация, связанная с тем, что зеленый денежный поток, то есть манифлоу, сужается так же, как вот здесь. Здесь уход не произошел, то есть отрисовалась достаточно серьезная волна, после чего мы ушли опять в зеленое манифлоу. То есть вот, если обратить внимание, и начало отрисовки волны моментума внизу. Здесь то же самое. Сейчас RSI стахастически лежит внизу, так же, как здесь. Мы только-только начали рисовать волну, и если она будет отрисована, и зеленый поток не уйдет в красную зону, то у нас э, все шансы, чтобы восстановиться. На самом деле мы в действительности находимся уже скорее на поздней стадии рынка, потому что... Э на это указывает много внутрисетевых он ончейн индикаторов, часто которые бывают предметом нашего рассмотрения в обзорах. Но ну, и также, если мы посмотрим сейчас на поведение, ну, скажем так, на рыночные поведение игроков, мы видим, что есть некая неопределенность, страх сохраняется, и это, видимо, выражено в том, что нам необходимо уйти в какую-то действительно, вот найти какую-то точку опоры, от которой начнется некая ну, более, более воодушевленная динамика к росту, более больше интересов со стороны институциональных инвесторов к активу, причем то, что мы продолжаем корреляцию с фондовым рынком, нас обязывает в обязательном порядке всегда отслеживать то, что сейчас там происходит. Вот мы э, зафиксировали падение на, на фонде, там небольшое было в пятницу, по-моему, в прошлой неделе, потом чуть отскакивали, вчера откорректировались в плюс. Небольшие значения, лучше всех выглядел, кстати, NASDAQ 0,40%, но при этом нам это дает возможность чуть-чуть находиться, в, скажем так, более в боковом движении. Вот посмотрите на недельке. Мы рисуем доджи. Мы в явном боковичке. При том, что волны, мом... волны моментума находятся наверху. И это явный намек на то, что мы перегреты. Выйдем ли мы сейчас на малых часах из консолидации или нет? Хороший вопрос. Боллинджер говорит нам о том, что мы ушли к нижней границе, к нижней волне на 6 часах. Соответственно, нам еще не завершено формирование. Смотрите, волна моментума идет. RSI стохастик идет вниз на индикаторе Cypher B. Кто не знает, что это за индикатор, обязательно посмотрите обучающее видео про индикатор оно будет в конце этого видео. вот И также сейчас появится подсказочка наверху. Обратите внимание на недельный таймфрейм. Поддержка недельки сейчас очень хорошая, на уровне 27 и чуть выше, динамичная, выступает на 200-недельной экспоненциальной средней скользящей Если мы посмотрим на простую, я вчера об этом говорил, она уводит нас на отметку 22. А теперь давайте посмотрим месячный таймфрейм. Обратите внимание, на месячном таймфрейме сейчас стоят простые, простая стоит экспоненциальная средняя скользящая. Посмотрите, мы всего лишь раз консолидировались на ней достаточно долгий период времени, и это было падение после достижения All Time High в 2017 году. Здесь 18-й, начало 2019 весна 2019 -го года, консолидация на 50 и корона дамп мы даже скользанулись за нее. Все, мы больше к ней не опускались. Теперь посмотрите сейчас. Мы даже сейчас, при вот этом падении начала мая максимально, мы не опустились даже близко в зону этой динамичной поддержки. Поэтому если мы к ней и провалимся, то мы явно удержимся именно на этом уровне. Поэтому я сохраняю сейчас свое мнение о том, что мы, если свалимся, уйдем в зону где-то 20-23. Это может быть 22-21. А скорее всего, можем устоять и на 26-25. Потому что если мы посмотрим сейчас не на простую... А на экспоненциальную, 50 обратите внимание, она более точно нам сейчас покажет, как мы себя ведем. Да, консолидация вот этого периода 18-19 года, сквиз ниже, и теперь экспоненциалка у нас уводит как раз таки в зону 26. То есть если говорить о 50-й, месячной, простой среднескользящей, то мы уходим в зону, тысячи туда, куда нас уводит 200-недельная простая средняя скользящая. А если мы говорим о 50-й экспоненциальной средней скользящей, то она нас уводит как раз-таки в зону 26-25, вот сюда. Посмотрите, четко приходит прямо в середину этой зоны. Поэтому если капитуляцию и ждать, то в начале здесь отсюда может быть отскок и как вероятность, если а, говорить о психологии рынка, то нас могут потащить сейчас наверх, потому что дневка, вернее неделька, если мы говорим о месячной, то неделька, посмотрите, она выглядит хорошо и намекает на отскок, У нас на недельке могут потащить на отскок, потом капитулировать и после чего развернется рынок. Вот этот сценарий вполне себе вероятен сейчас но то что вероятность ухода вниз сохраняется это однозначно это стоит учитывать это конечно дисклеймер не финансовый совет страх на рынке продолжается есть риски ухода в рецессию главной экономики мира есть риски сейчас связанные и с нарушением цепочки поставок и энергетические риски и э, геополитические риски все это вместе э, складывает картину не очень благоприятную по крайней мере на 2023 год мы все с вами знаем что 24 это халвинг и в какой-то период времени до Халвинга обычно происходит рост но вот перед этим конечно же должно быть падение и вопрос завершим ли мы его в конце года или уйдем в 23 -й год он остается открытым. Но неделька нам говорит о том, что мы, вероятнее всего, отскакивать однозначно будем, потому что волна моментума завершила свое формирование, отрисовала загиб на гребне волны, нарисовала зеленую точку, перепродались по стахастическому RSI и ушли в боковое движение по свечному индикатору Хейконеш. И отскок, вероятнее всего, будет. Силу динамику отскока я предсказать, конечно же, не могу. Ни один индикатор это не покажет, но вероятность этого сохраняется. Пока мы двигаемся все еще в нисходящей медвежьей тенденции глобально. И ну и давайте к альткоинам, Zcash значит Смотрели его 4 апреля, предполагали, что у нас выглядит очень хорошо и может попереть против рынка. И если на дневном таймфрейме хорошо закроется свеча, можете этот обзор посмотреть. Мы думали о том, что она может закрыться в зеленой зоне и мы не уйдем в красную динамику. Но если этого не произойдет и мы все-таки уходим в красный манифлоу, то скорее всего повалимся вниз. Так и произошло. Сейчас мы очень интересно рисуем картину и тоже намекаем на отскок. Во-первых, у нас вот здесь была скрытая бычья дивергенция. Я сейчас ее зарисовал, но она видна. Вот эта голубая линия, она показывает скрытую дивергенцию. Сейчас у нас продолжается отрисовка, ну вернее была отрисовка якоря. Сейчас один триггер, второй триггер и намек на то, что мы попытаемся порасти. По крайней мере на дневном таймфрейме такой намек есть. На малых часах, на 6 давайте посмотрим на 6 сейчас двигаемся вниз на коротких дистанциях вниз на средних дистанциях есть намек порасти если 6 часов не сломают дневную динамику пока что э, боковое наблюдение пока что рисуем что-то похоже на волчок если попытаемся вырваться то вырвемся следующее у нас сопротивление 110 оно у нас находится здесь и секвентал его подрисовывает и здесь же есть 50 50 дневное экспоненциальное средней скользящая. выступит у нас сопротивление поддержка у нас но ну, если говорить о глобальной она находится где-то в районе уровня 80 локальная где-то в районе 87 85 давайте посмотрим что у нас с BNB. смотрели 11 апреля предполагали что скорее всего поваримся вниз выглядели очень слабенько сейчас кстати он попадает под риски сегодня будет публикация об этом на телеграм канале речь идет о том что SEC начали проверку а, листинга бинанс коина в 2017 году также Агентство Reuters сообщило о том, что провели свое расследование и считают, что через биржу Binance было отмыто огромное количество средств. Пока что непонятно, чем это завершится, но есть все шансы того, что Binance попадет под горячую руку регулятора. Ну и обратите внимание сейчас, больше похоже на некую расширяющуюся формацию, а на падающие динамики. То есть, если сейчас мы завершим на дневке здесь формирование триггера, то вот как раз таки история с биткоином о том, что мы можем пытаться отрастать, у нас может произойти. То есть сейчас мы уже рисуем шестую свечу, пока еще будем падать, пока не закончим формирование волны. Триггер завершится, будет понятно, что мы либо провалимся ниже, либо сейчас отскочим и попытаемся порасти Но пока для Бинанса новости не очень хорошие, новостной фон я имею в виду. Если вдруг это все окажется какой-то фикцией, все будет нормально, или дадут какие-то то комментарии со стороны регуляторов то может быть позитив и отскоки могут быть если мы смотрим глобально на недельном таймфрейме то мы продолжаем нисходящую динамику рисуем восьму, восьмую свечу по секвенталу цикл потихонечку завершается идем на поддержку фиба 268 она у нас ближайшая давайте посмотрим трон трон тоже смотрели 11 апреля предполагали что э, двинемся вниз если будет развиваться динамика но если уйдем э, в верхнюю часть то завершим отрисовку то можем порасти то собственно говоря так и произошло растем сейчас вверх да но при этом здесь динамика продолжилась то есть на коротких дистанциях мы предполагали что будем падать если мы посмотрим в какой-то момент попадали на коротких дистанциях, но потом развернулись. Патрону выглядим не очень плохо. В целом патрону значит, на дневке выглядим сейчас вот так. И это восходящая динамика на глобальной падающей тенденции. Но при этом обратите внимание, мы можем сделать его так. И поэтому пока не завершили формирование волны на дневке, нужно понаблюдать. Но есть загиб по стахастическому RSI который намекает на то, что мы можем выйти в активный зеленый денежный поток. И если это произойдет, то вероятность того, что Трон потянется к верхней границе сюда, где-то на ФИБА 0.093, она достаточно существенная. Но сейчас пока у нас все-таки э, достаточно хорошая слабость на активе видна. Мы сейчас слабенькие, мы развернулись и двигаемся вниз. Шестичасовая поддержка у нас на сотой экспоненциальной средней скользящей, ближайшая динамичная дальше. Уровень, значит, тоже динамичной поддержки находится на 200 й экспоненциальной средней скользящей 0.075. И здесь же консолидируется он с пунктирной паутиной Ну а сопротивлением у нас выступает секретал, нам подрисовывают зону 0.083 и 0.084. Вот такая вот зона сопротивления локальная у нас присутствует. Сейчас достаточно слабы, на 6 часах видно, что двигаемся вниз. А вот день... Как я уже сказал, пока вне определенности и намекает на выход в зеленый денежный поток. Поэтому после окончания значит, движения по 6 часам и при развороте динамики мы можем попробовать хорошо отскочить. Такой шанс сохраняется. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также с правой стороны на главной страничке YouTube канала есть ссылочки на страничку ВКонтакте. Обязательно подпишитесь и туда, и также ссылочку на страничку View. Здесь выходят видеообзоры по главной криптовалюте и альткоинам. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.